Хочу сказать спасибо за помощь в выпуске сервису BestChange. На нем собраны самые лучшие обменные пункты, как для криптовалюты, так и для фиатных платежных систем. Вы легко и со стопроцентной безопасностью обменяете свою валюту, будь то белорусский рубль или биткоин. Ссылка находится в описании. Прогноз. К 2030 году уровень внедрения биткоина достигнет 90%. Биткоину понадобится 10 лет, чтобы получить повсеместное распространение, считает основатель мест компании The Chain Capital Брайан Эстес. «Я думаю, в 2029-2030 годах 90% домохозяйств и людей в США будут использовать криптовалюту и биткоин. Я предлагаю, что они станут неотъемлемой частью не только американской, но и мировой экономики», – высказал мнение бизнесмен. Свою позицию он обосновал кривой принятия, отражающей скорость внедрения новых технологий. Сейчас уровень распространения биткоина составляет около 10%. Для перехода от 10 до 90%, процентов требуется столько же времени сколько на достижение уровня в 10 процентов указывает эстас первая транзакция в сети биткоина прошла в январе 2009 года средняя комиссия за перевод в блокчейне биткоина выросла на 573 процента за последние 12 дней по данным бит инфо сегодня показатель составляет 12,5 долларов что является максимальным значением с января 2018 года вместе с тем увеличилась очередь из неподтвержденных транзакций на 1800 процентов. Это произошло на фоне роста цены биткоина с 11 200 долларов до 13 800 долларов и падение хешрейта сети. Последнее связано с окончанием сезона дождей в китайской провинции Сычуань, где сосредоточено около 10 процентов всей вычислительной мощности биткоина. Местные майнеры пользуются дешевой энергией гидроэлектростанции, которая сейчас выросла в цене, поэтому фермы перемещаются в регионы с более доступными тарифами. Компания Huawei Huawei объявила, что в ее новой версии смартфона Mate 40 будет интегрирован аппаратный кошелек для работы с китайской цифровой валютой. Mate 40 станет первым смартфоном с поддержкой цифрового юаня, сообщили в компании. Владельцы кошельков смогут переводить токены между смартфонами без подключения к интернету и мобильной сети. Huawei Mate 40 – это первый смартфон с интегрированным кошельком для цифрового юаня, безопасностью на аппаратном уровне, управляемой защитой, анонимностью, а также поддержкой оффлайн-транзакций. Общается в пресс-релизе Huawei. На данный момент власти Китая активно тестируют государственную цифровую валюту.